Здравствуйте, дорогие друзья! В этом обзоре мы расскажем вам о творении китайской компании Dofpo в боксмоде никель 230W. Начнем как обычно с упаковки. Бокс-мод упаковывается в небольшую картонную коробку с прозрачным окошком, через которое можно увидеть часть устройства и цвет. И это единственный способ узнать о расцветке устройства внутри, так как больше нигде информации о цвете не указана. Также на лицевой стороне присутствует логотип компании и название модели мода. На обратной стороне можно найти предупреждение об использовании, код для проверки на оригинальность и комплектацию. Внутри упаковки нас встречает бокс-мод, небольшой micro-USB кабель для зарядки, инструкция и предупреждение об использовании качественных аккумуляторов. В наши руки попал экземпляр черного глянцевого цвета. Корпус изготовлен из цинкового сплава, а боковые панели из пластика. Габариты у никель 230 Вт немалые. Мод большой, как в высоту и ширину, так и в толщину. Из-за этого удобно он будет лежать, не вызывая заметного дискомфорта при использовании разве что в большой мужской ладони. Какой бы рукой и стороной не взять бокс мод его грани все равно будут слегка врезаться в вашу руку. Дизайн бокс мода минималистичный. Левую сторону занимает глянцевая панель и большой логотип производителя. Правая сторона является крышкой. Там же можно найти логотип с названием модели. Под крышкой нас встречает отсек под два аккумулятора типа размера 18650 с длинным хлястиком для удобного и быстрого извлечения. Заднюю сторону боксмода украшает декоративная сетка. Снизу находится отверстие для рассеивания тепла. Коннектор выполнен качественно. Он удерживается на двух винтах и слегка припонят над корпусом. Левитацию атомайзера едва ли можно заметить. Элементы управления расположены стандартно. Благодаря размерам и расстоянию между кнопками, шансов промахнуться или нажать неверную кнопку очень мало. Что касается производительности устройства, то здесь все на должном уровне. BoxMod способен работать в режимах VariWatt и термоконтроль. Можно выбрать несколько предустановленных преднагревов или настроить его вручную. При одновременном нажатии на кнопку Fire и минус можно посмотреть напряжение на каждом аккумуляторе. А если зажать кнопки плюс и минус, блокируются кнопки регулировки мощности. Минимальный порог сопротивления, с которым работает мод, равен 0.08 Ом, и с этим сопротивлением плата работает корректно. К минусам данного устройства можно отнести его размеры и вес, из-за чего пользоваться им не очень удобно. Плюсы идут качество выполнения коннектора, неплохая производительность и простота в настройках. Спасибо за просмотр, с вами был Сигаретнетбай, и до встречи на нашем канале.